Алло. Алло. Алло. что здесь сам-то? Ну, говорите. Алло, здравствуйте. здравствуйте. Хорошо слышите? Хорошо теперь слышу. Когда вы говорите, то... Наталья Владимировна, это вы? Да. Меня зовут Эй отчество Яшар углы, фамилия Бабаев. Разговор наш с вами записывается компания компании Сириус mm -hmm. Скажите, пожалуйста, вы понимаете, почему я вам не понимаю. Я вам сейчас попытаюсь объяснить Попытайте. компанию платить. Запомните, <связь> Слышал. семнадцать тысяч триста пятьдесят девять рублей. Шестьдесят одна копейка. Сумма вашего долга. Долг ваш переступили в, по праву требованиям у нашей компании. Когда? Когда переступили, а сделайте запрос к нам в компанию. У нас есть официальный сайт. А вы что, не представитель компании и... или вы в, или не, не в, в деле Вы задали вопрос. Давайте я вам на него сначала... Ну, вот конкретно отвечу, мне нужен ответ, следует. а не, а не в ну, ответ. Наталья Владимировна, Нет. я вам начинаю отвечать на ваш вопрос. Вы Значит, говорите, что сделаете запрос. Я запрос делать не буду. Ну, не да, я, так... я вам отвечаю на ваш вопрос. Может быть, я на него все-таки отвечу вам. Попробуйте. А Попробуйте новый вопрос. Я Делайте это... запрос к нам в компанию юридическому отделу через электронную почту и получайте сведения, когда переступили на право требований. Эта информация я не обладаю. Ну, вот. Пожалуйста, загляните. Нет, не устраивает. Зачем я звоню? Сдадим нет, то, чтобы Если вы не обладаете собирались. информацией. Наталья Владимировна, у вас суд был, судебный приказ прошел. в Беденький тридцатого сентября две тысячи двадцатого года. Требование кредитору в возврате данной суммы. Когда суд прошел? Суд уже прошел. Судебный приказ был вынесен по отношению. Когда? У вас нет, когда он был. Когда? Номер судебного приказа, номер дела? Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дарья Сергеевна, Шахова, специалист компании стоит Разговор записывается. И? Мне нужна Наталья Владимировна. Я слушаю. Это вы? Да. Я слушаю. Хочу с вами переговорить в отношении вашего невыполненного <как> обязательства. Какого? Ранее ранее выбрали, соответственно, займ микрофинансовой компании «Платиза». Доктор шеф-компания «Серез трейд» на основании договора о переуступке прав требования 382 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, по какой причине вы нарушили свой договор и вышли на просрочку? Скажите, пожалуйста, вы мне уже отправили документы, что вы имеете отношение к моей, ко мне и что у вас есть право требований?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 Я не вижу, как вы думаете? Странно. <смех> <смех> да, не странно. Есть, а у да? Вас нет. Я откуда знаю? Задайте этот вопрос первоначальному Кому? кредитору. Ну, <смех> хорошо, вы почему этот вопрос первоначальному кредитору <смех> Понимаете, я. Вот вы мне звоните, что-то говорите. Я захожу в личный кабинет, там нет никакой информации. Зачем мне задавать э, вопросы, которые не существуют, ну, в моем случае?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 Судя по всему, я его оплатила, раз кредиторы не требуют, не предъявляют претензий и не уведомляют меня о переуступке прав требований. Согласитесь? Значит, вы не нужно деньги. Ну, это вы можете фантазировать сколько угодно. А здесь не фантазия, здесь факт. Какой факт? просто взяли в 2013 году, в феврале месяц, да.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 Вопросов. В законе нигде не написано про то, что пока вы не убедитесь. Прочитайте 385. Угу. Там это уведомить надлежащим способом. Но там не написано, что... Да, вот откройте Нет, и прочитайте. Я бы вам сейчас открою, но просто за рулем, понимаете? Не я не бы вам не знаете. вы, видимо, ничего не знаете, раз а, видимо, а вот я видимо, знаю. Есть, а вот я, хочу, я знаю. Ну вы можете еще раз говорить, говорить, что это, граждан... вы можете... Вы можете говорить все, что угодно. Параллель. Так вы не говорите со мной в параллель. Триста восемьдесят пятой статье Гражданского кодекса Российской Федерации написано, что вас должны уведомить надлежащим образом. Ну, а но там нигде, но да, там нигде что не, не написано о том, что пока Откройте. вы не ознакомились с документами, мы не имеем И... права созыскивать долг. Я... Вы... Там, там написано, знаете, что до тех пор, пока я не ознакомлена с документами, я имею полное право не платить, понимаете?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 Раз вы не понимаете, тогда, соответственно, я, к сожалению, буду вынуждена просто приостановить нашу беседу, потому что это будет далее пустая трата моего времени. Конечно. Раз вы а, не можете, соответственно, понимать законы, которые, соответственно, написаны, и не можете нормально, конструктивно общаться, услышать. Очень даже конструктивно мы с вами вы общались. Даже сейчас, вы даже сейчас продолжаете перебивать, когда вам говорят. Поймите, звоните Кто вы, вы не не мне. Формат Нет, общения, буду разговор, Нет, разговора формат. буду выбирать я. Если человек говорит, его нужно слушать. То тогда, соответственно, теперь вы это знаете Я вам еще раз повторю Когда кто-то говорит, перебивать не нужно Да вы что? Вот так, да? да это когда, это, и это когда звонят важные, нужные люди А когда звонят ненужные люди телефон, Телефонные голоса Когда займ оформляли, тогда... вы читали здесь ну, сразу слушайте, я вопрос. не у вас его оформляла Вы-то здесь при чем? Еще раз вам вопрос задаю Вы не можете ответить на этот вопрос?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 А, о переуступке прав, требования. Угу. Угу. Есть, вас не оповестили? Нет, конечно. Ваши в личном кабинете есть оповещение? Личный кабинет не является способом оповещения. А что является по-вашему? Считается ну, пятый федеральный закон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 ну, я знаю, что договором, что законом предусмотрено. Что ну, так предусмотрено. что у нас договор выше закона, что ли, они могут меняться? В личный кабинет я заходила. А, кстати, нет. насчет личного кабинета. Я заходила в личный кабинет, там нет никакой информации о вас. Вот как бы Хорошо, вы решили. обращались к первоначальному кредитеру. Зачем? У него же нет ко мне претензий.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 И попросите слезно его оповестить меня в, в, в законном порядке. О том, что вы контакт... Ну, это никто не будет -то... делать. Ну, тогда зачем же вы звоните? Далее, слушайте, нет. вы прекрасно понимаете, что вы неправы, что наши деньги вы их нет. не вернули. Я прав. Не перебивайте. Вы ведете монолог. Вот, Извините. Ну, для чего?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 Да потому, что вы в нашей компании должны деньги. Я вашей компании вообще ничего не должна. Если должна ваша компания, и вы не хотите мне предоставлять никаких документов... Я это слышал вы будьте, уже. Будьте так любезны, отправляйте в суд тогда. Там доказываете право темы вы имеете. вы повторяете? Про суд первый раз с вами вы сегодня говорил. Будет. будете повторять одно и то же. А что мне вам еще повторить? Вы не хотите отправлять категорически. Я не могу понять, по какой причине вы не хотите отправлять. уведомлять меня. Правильно предусмотрено законом. Почему я должна с вами общаться? С Слушайте, вас с законом уже уведомили. Есть, как да? минимум, судебный приказ, который был вынесен. Когда да? и... он ко мне придет, если он, если он есть, то он будет отменен.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 Вы можете говорить все что угодно, а я буду выбирать тот формат, который мне удобен, перебивать вас или слушать, продолжать, понимаете? Если вы будете продолжать перебивать, то я что? просто ложу трубочку, да этот не, вопрос, не вы, вы можете... по закону. По закону, позвонят, что... по закону взаимодействие состоялось уже на тот момент, когда я взяла трубку и ответила вам, сказала «Да, алло». Далее, вы это будете не что... нам объяснять. Мы знаем, что такое взаимодействие. Ну, что попро такое попробуйте попробуйте превысить количество взаимодействий. Вы не знаете, понимаете? Вы не знаете. Ладно, вы, видимо, не, а, не воспринимаете информацию, угу. не можете себя вести. Готовьтесь к следующему взаимодействию. Я сейчас ложу трубочку. Ну, давай. Удачи, Удачи вам. Трубочки, Удачи.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 С данным займом не рассчитались ваш займ, потом переступили по праву требованию в компании Sirius Transformation. Когда в переступили компанию. число. Эта не а вот. как так вот. вы не обладаете? А а какой? Служба безопасности, делаете запросы в нашу компанию, и наша компания, службы безопасности, а, вам ответит на этот вопрос. Ага. Вот с момента того, как переступили право требования вашего долга, сумма вашего долга становится фиксирована, на нее не начисляются ни проценты, ни пении, ни штрафы. Сумма шесть рублей 80 копеек. Требования вашего кредитора в возврате данной суммы не позднее, чем 30 августа 2020 года. Скажите мне, требование будет выполнено в добровольной форме без последствий? А А кто мой кредитор?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 и СМС-сообщение. И обычное письмо на адрес вашей регистрации в почтовой. Необычно, неправда, вот. Возможно, да, да, да. Вы можете спорить, не спорить. Да я не буду спорить с вами, право. вы просто откроете 1030-й вот. федеральный закон. Вы сейчас, Владимир Владимировна, не решите данный вопрос. Так, а, а требования проходят не по 230-му ФЗ, а по 382-й статье а? Гражданского кодекса Российской Федерации для вашей сведений. Да, вот. но хорошо, а. по 300 понимали, просто не перебивайте. Сейчас, на сегодняшний момент формируется судебный рестор. А -а -а. Если вы не начнете решать данный вопрос и не находить какие-то компромиссные условия для решения данного вопроса, а -а -а. ваши документы попадут в этот рестор. После а -а -а. чего возможности оплатить данную заблужденность в добровольной форме без каких-либо последствий у вас не будет. Так, теперь поподробнее Скажите о последствиях. Мне, о последствиях. Последствия могут быть. Ну, Последствия могут быть. Возможно а -а -а. реализация имущества, возможно ареста еще it's all cool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 платить за, да, предположим, по онлайн, здесь я сейчас смотрю, платить за онлайн займы, то я отправляла фотографию, скрин, да, паспорта своего с пропиской, и я могу сказать, что вот вы сейчас называете номер дома неверно. Все в соответствии той анкетой, которую вы указали. Все в соответствии, ну, правильно, вы... конечно. Спасибо. Все же вот, не надо, нет. И вы нет, указали нет. адрес и вы указали адрес, нет. получается Краснодарский край. Нет, нет, неправильно все. Да, Вот. Да, да. вот. Требования кредитору вы обязаны вернуть. Скажите мне, а что вообще вашей, в вашей жизни произошло? Почему да. вы не рассчитались с данным долгом самостоятельно с момента 30 лет? А с чего, а чего вы взяли, что я не рассчиталась? Ну, если бы вы рассчитались бы, я бы сейчас бы с вами бы не вел бы никакого взаимодействия.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 статью триста восемьдесят вторую читайте закон перед тем как что-то сказать а вы прочитаете открывайте закон и прочитайте статью триста восемьдесят триста восемьдесят для того чтобы не обсуждать о чем должника о переходе права триста восемьдесят статья грф правильно да Должны к праве не исполнять обязательства новому кредитору до предоставления ему доказательств перехода права к этому кредитору. Пункт один. Уведомление должника о переходе права имеет для него силу независимость от того, первоначальный или новым кредитором оно направлено. направлено. Так. Должник вправе не исполнять обязаны обязательства новому кредитору до предоставления ему доказательства перехода прав к этому кредитору угу. за исключение случаев уведомления о переходе права полученного от первоначального кредитора. Угу. Второе. Если должник получил уведомление о б одном или о нескольких последующих переходах ну, мы прав на пункте первом остановимся пока момент, это уже обяз mm -hmm. надлежащему кредитору исполнение обязаны соответствовать с уведомлением о предоставлении из этих переходов прав требований кредитору вступившие в требования с договором под, э, другому лицу обязан передать документы удостоверяющие право требования и сообщить сведения имеющие значение для осуществления этого права требования Заходите в личный кабинет в компании «Неплатизм». не существует уже, Задите. нет ни личного кабинета. Заходите. Подождите, зачем мне, должны должны заходить, не э, зачем мне заходить ну, в договор личный договор кабинет, договор если, если, договор если, договор если, договор если договор по статье... Федера, подождите, 230 тридцатый федеральный закон, статья 9 Уведомление должника о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия с должником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 Наталья Владимировна, да. Давайте, Номер телефона, с которого вы звоните, назовите мне, пожалуйста. Зарегистрирована за компанией. Номер, назовите мне, пожалуйста, телефона, с которого вы сейчас мне звоните. Компания. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. Перевожу на авиатора. Алло. Алло, Сириус. Микрофон включить. Алло, серьез, микрофон включите, алло, алло, проснитесь. Алло, алло. Ну, говорите. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Сириус Трэйк», меня зовут Огонькова Виктория Владимировна, ведется запись разговора. Mm -hmm. Наталья Владимировна, это вы? Да, это мы. Хорошо. Mm -hmm. uh, звоним в отношении вашей задолженности. Первоначальный кредитор ООО ру. Mm -hmm. uh, сумма долга у вас на сегодняшний день 17 360 рублей. Компания требует а, в полном объеме погашения данной суммы по 5 ноября. Сроки у вас на выплату ограничены в связи с вашей просрочкой. А по какой причине не оплачиваете? Да, какое это имеет Оплачиваем. значение. Это что-то изменит или что? Я не могу понять. Конечно, изменит. Ну, группа инвалидности. Ну и что? Ну к вам-то это она не Поэтому имеет никакого отношения, правильно? Почему вы так решили? Ну, потому что вы не хотите мне предоставить документы, подтверждающие ваши, ваши подтверждаю? права. Ну, право требования, как минимум. Ну, потому У что вы не обязаны предоставлять данные Ну, документ. а подождите, а почему я должна с вами каким-то образом да. взаимодействовать, если вы не обязаны предоставлять мне такие документы? Да, Звонит да, мне да. тетя, тетя незнакомая женщина, да, голос э, да, из да, трубки да. мне сообщает, платите деньги. Мадам, вы вообще понимаете, да? Вы не надо со мной разговаривать в параллель... Здравствуйте. Перевожу на оператора. Алло. Оператор. Оператор. Оператор. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Сириус-3» – это судебного досудебного взыскания. Меня зовут Поздняков Семен Анатольевич. Разговор записывается. Подскажите, пожалуйста… Да. Это вы, да, Наталья да. Владимировна? Ага, минуточку. А... Подскажите, пожалуйста, у вас задолженность, да, имеется на данный момент? Нет. Выбрали, вы брали кредит шестолом на 3-е -го 18 -го года. Все правильно? Нет, не помню. Ну вы не помните просто, да? Наверное, не помню, может быть. А, а может и не брала? Как? Слушайте, ну говорите, что вы хотите. Вы мне звоните третий раз на неделю, если что. А. По какому поводу вы звоните мне? По поводу вашей задолженности. Какой задолженности? Тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят один рубль и две копейки. Перед кем задолженность? Сейчас, минуточку, я Ну быстрее, информацию. вы как-то уточняете, вы спите там на работе, что ли? Если Нет, если я разговариваю с вами... Ну тогда день. говорите, вы говорите с загадками какими-то. Вы говорите нормально по теме, если вы представитель компании, а не мошенник. А -а -а, кредит -экс. Ага, ну... кредит -экс? Нет, не брала. А, ну не брали. Ну, ну да. У вас есть. Ну вот, на, может быть, не знаю, у вас есть тому доказательства? Угу. А подскажите, по какой причине вы вышли на просрочку? А подскажите, почему вы мне задаете этот вопрос? Потому что ваш долг перешел к нам по, по договору. Цессии. Этот договор, если я могу увидеть. Каким образом я могу убедиться, что вам этот договор перешел по цессии, к долг? Как? Мы не обязаны вас в известность, Не Ну, значит, пусть мне ставят в известность те, кто обязан это сделать. Давайте угу. так. Ну, то есть я понимаю, что вы отказываетесь разговаривать на тему вашей задолженности, да? Ну, вы сначала мне документы предоставьте. Хотя бы скажите, какого числа произошла переуступка право требования? Каким образом э, меня уведомили об этом возможном? всеми возможными, какого числа это все произошло, когда, куча других, такой... ввиду, Нет, что... я с удовольствием с вами поговорю тогда. Как... Ага, ага. Ну, я вам могу просто подсказать, что вы можете узнать всю информацию на сайте судебных приставов, ну? сайте нашей компании. Вот зайдите а при чем здесь ваша компания? Там что, будет написано о том, что я вашей компании какие-то деньги должна, или что на сайте судебных приставов, а не приставов? Вы даже разговаривать грамотно не умеете. Uh -huh. Uh -huh. Ага, хорошо. Там есть информация а, обо я мне я... на сайте судебных приставов? Мне просто интересно. Ну, вы можете посмотреть. Ну, я, например, знаю, что нет. Поэтому о чем вы мне говорите? Зачем вы меня отправляете на сайт судебных приставов, если там обо мне нет никакой информации? Uh -huh. Ну... Давайте подытожим нашего разговора. Вы отказываетесь, да, вести речь о вашей задолженности, да? Она, разве она у меня есть? Вот вы мне докажите, ну, есть, объясните, есть, ну, откуда взялась. Лишь, э, да, конечно, тратены, не, ой, да, конечно, не тратите на нее. Ой, да, конечно. Почему личное? Вы же на работе. Какое личное время? Давайте. Это ж не ваша вот личность. Вы, отказыв, вы отказываетесь работать, э, общаться по поводу вашей задолженности. Вы утверждаете, что ее нету, и вас... Нет, не я, да? я утверждаю, что меня никто не уведомлял об этом. Ну, вот. Я это вот. Ну, вот это имеете в виду, и то вы вот. просто сейчас начнете не то иметь в виду еще. Угу, угу. Ну да, все, я вас понял. Всего ну хорошо. Хорошего. Говорите, оператор. Оператор, говорите. Все, вы все сказали уже, да? Алло, просыпаемся. Просыпаемся, Сириус. Нет, не просыпаемся, да? Будете спать? или работать. Взыскатели. Взыскателя. Просыпайтесь. Включайте. Кнопочки нажимаете, включаете микрофон. Алло, вы меня слышите? Ну, а теперь слышу, когда вы открыли рот, я услышала. Компания Sirius Trade, баба Руслан, сломал разговор, записывается. Скажите, пожалуйста, Наталья Владимировна, вы слышите? можете услышать. Это вы? Да, это мы. Звонок помог компании поступать не впервые. Звонили, разговаривали с вами. Ваши Будете данные повторять? имеются за рубля кредита 24 микрофинансовая компания. Первоначальный кредитор 6 марта 2017 году взяли. Скажите, пожалуйста, причина неуплаты в чем заключается? Какое-то имеет значение имеет значение, вы должны закрыли, какая у вас причина. Да какая вам разница, какая причина? Большая, мы являемся вашим действующим кредитором на Поздравляю договора. вас. Спасибо. Вы Почему выиграли платите? приз. Почему не платите? Можете объяснить? Да я вам в каждом разговоре говорю о том, что я э, буду оплачивать, когда вы подадите в суд и выиграете его. Мы подадим в суд и ну, выиграем да. его. А чем буду его оплачивать. Да какая Почему? разница? Вот в суде я вам сообщу об этом. Подождите, а тогда смысл-то отзову, вы берете трубки, зачем вы трубки? Вы да как, раз ну, хочу и беру трубку, ну мало ли кто ну, звонит, возьму, ну, вот ну, беру и трубки, и все, вы... и отвечаю. Какие проблемы? Давайте рисуем вопрос, в чем проблема да? Еще раз, э, что? Вас, вас устраивает то, что вам звонки, поступают? Да конечно, боку, да, меня они не беспокоят в принципе. Звоните. Вы можете объяснить причину вашей неуплаты? В связи с чем вы посчитали, что вы можете не платить? Объясните, пожалуйста. Что произошло такого? Может, вам, я не знаю, первоначальный кредитор там нагрубил или еще что-то сделал? Может, у вас какая-то обида? Ой, можете да, обидеть? вот, на, на, на, нагрубил мне первоначальный кредитор, решил не платить. Представляете? Обиделась. Требуйте документы, ушли от телефона, ведете монолог не получала документов. В Я монолог, господи, до чего вы Ну, монолог, идете, да, говорят. Говорит. Говорят, монологи. Врут, врут, нагло врут, понимаете, вот врут. Вот Врушки у вас работают. На страшные. вопросы не отвечаете, требуете документы, на вопросы не отвечаете, манипулируете документы, перебываете. Боже, боже, сколько на меня информации, то у вас компромат. Ну, то вопрос, вопрос только в документах. Вопрос не только не, не только в документах. Я еще раз говорю, я в последнем звонке сказала, если вы не хотите, ну, если это выше, не знаю, ваших возможностей, то давайте в суде я буду разговаривать а с вами, отвечать на вопросы, ознакомливаться с документами и так далее то есть, и тому а подобное. Ну, отправить бумаги мне, элементарно. Но вы Но. почту можете свою назвать? Нет, не могу. Почему? Ну, потому что потом начнет сыпаться спам. Вы, Баликова, неф, собака, Она не рабочая, вот. не неф. вы даже читать не умеете. Нью, что ли, я не знаю, Да, представляете, анвес, да, Нью. А у меня это неф. Только, действительно, зачем вам это? Ну, вот вам а зачем, зачем это? Держу, это почта не рабочая. Вам сообщается а, о том, какая у меня почта рабочая. Если у вас э, действительно есть документ, у вас должен быть мой адрес, про которому я проживаю. Адрес прописки, адрес регистрации. О, Проблема. Проблема промышленно двадцать 20... По секрету Но скажу. Да, да. А почему вы в электронном формате не хотите получить? Да, потому что не хочу. Электронная печать и подпись. Не хочу. А у вас есть э, цифровая электронная подпись или что, я не могу понять? Сильно я в этом сомневаюсь. Электронная, Это электронная печать, печать у вас подпись. даже... У вас даже электронная печать есть, господи, надо же такое придумать-то. Нет, мне неудобно получать по электронной почте. Свою электронную почту ну, рабочую, действующую, я вам ну, говорить не буду. Хорошо, Наталья Владимировна, угу. значит, и хотите сами с нами работать, ну, значит, пускай с вами судебный пристав взаимодействует. Судебные приставы, пускай конечно, пусть делаются. взаимодействуют. Как, как только, как только суд, и. как только суд случится, будут со мной приставы взаимодействовать. Без проблем. Вам, видимо, так все таки проще. Да, да, да. Нам под... раньше, мы... Я был... тоже думаю, какая вам разница, почему мы до сих пор не сподобились, не подали исковое заявление в суд. Начинаем разговор Это хайф 100% И сегодня наша тема Сотрудники колл-центра Замечательные люди Операторов армия День за днем спасает Этот мир от выгорания Расскажи, докажи, поддержи, обслужи И каждому клиенту Путь к счастью укажи, укажи. Череда переживаний И радостных моментов Мы, Мы одна команда, команда. Операторы колл-центра Грянет гром аплодисментов Мы традициям верны Счастье всей страны, все вместе дружно из песней мы достигаем Вышины Мы сотрудники колл-центра в делу сервиса верны. В этом году. Было сложностей немало Кто здесь самый крутой? Кто добрался до финала? На хрустальной гарнитуре ждет вас Славы, слава и минута. минута Финалисты этой гонки Вау, это круто! круто. Только лучшие из лучших Фактические гении это Лидеры индустрии И общественного мнения Каждый, кто сегодня в этом зале чемпион, чемпион! Наслаждайтесь моментом Все вместе, камон! Грянет гром аплодисментов Мы традициям верны операцию Все вместе дружно из песни Мы достигаем вышины Мы сотрудники колл-центров украшений Страны. Скажи мне, кто вершит судьбу сотрудников колл-центров? Жюри заслужило отдельных комплиментов! В этот раз как никогда сильна конкуренция! Тысячи эссе и онлайн-конференции! Поездки по региональным центрам И обратно! Тяжелая работа И представь себе, бесплатно! Все лучшие из лучших уже в финальном туре! туре. Сегодня зажигаем на, на хрустальной, хрустальной гарнитуре! Грянет гром аплодисментов, Мы традициям верны! Операторы колл-центров украшение страны Все вместе, дружно и с песней мы достигаем вышины Мы сотрудники колл-центров, вместе сила всей страны Прям гром аплодисментов, микрофоны включены Оператор И мы достигаем